Приходит к нам Новый год, волшебную ночь. Вот считанные минуты остались до Нового года. Мы провожаем 2019 и встречаем, вон видно, 2020 год. Да, я бы хотел поздравить своих подписчиков, которые, особенно новых, которые только-только подписались. Хотел бы также выразить, сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, до сих пор смотрит, канал интересуется нумизматикой не так много новостей ну допустим в москве кинотеатр улан, улан Батер сейчас демонтировали ну разрушили его теперь нумизоматы будут собираться в другом месте Второй, вторая новость в принципе уже известная на московской ярмарке увлечений расселили всех продавцов монет 90 процентов точно переехали осталось там буквально несколько и вот для них, для них это, конечно, стресс, для меня это большое удивление, что всех заставили съехать с этого здания старинного. Теперь все, ну не все, но некоторые базируются э, в центр досуга. Хобби, он называется. Но это, по сути, проехать одну остановку в метро, от Преображенской до Черкизовской. У меня, в принципе, тоже не так много новостей. В прошлый год... Уходящий год для меня был тяжелее, чем предыдущий Но лучше, следующий будет лучше, но еще тяжелее В плане работы В этом году я монеты не продавал Единственное, скажу Но покупал Да, покупал, да, собирал Да, выезжал там, Грубо говоря, ну не грубо говоря, выезжал за границу Также я не мог выходить в стрим Ну это я вам просто новости рассказываю В свой стрим я не мог выходить Причина потому была время, ресурсы, частые разъезды, не было настроения. А когда плохое настроение, вы же не будете снимать стрим, правильно? Поэтому таким год прошел. Я желаю вам в новом году пополнения своих коллекций. Кто открыл нумизматический канал, тоже поздравляю. Всем удачи в новом году и всем пока!